Хочу выразить огромную благодарность юридической фирме Опора, которая помогла вы, э, выбраться нам из долговой ямы, в которую попали по своему же, конечно, недоразумению. Огромное им спасибо. Девочки очень хорошие, замечательные. Э, помогали всегда и во всем помогали. Огромное спасибо Елене Борисовне и Марине.